Сегодня, друзья, 17 января 2020 года, когда я записываю это видео. Я сейчас в Фургаде на Красном море. И сегодня похолодало чуть-чуть, 25+. Поэтому я пишу видео вот здесь, вот на фоне вот этих красивых цветов. И сегодня я поговорю с вами, поделюсь о том, почему сегодня выгодно путешествовать, на этом зарабатывать, делать пассивный доход за счет партнерских программ. Итак, поехали. Я психолог, коуч, психотерапевт и уже более 20 лет работаю с людьми, помогаю им улучшить их качество жизни через убирание болей, исцеление болезней, через построение отношений в семье, поиск своего любимого человека, Убираю у людей страхи на повышение доходов, потому что много людей, которые умные, образованные, но получают копейки и при этом передают такую же генетику своим детям и так далее. Поэтому я уже много лет работаю в этой сфере, это мне нравится, я получаю от этого хорошие деньги, я путешествую, я имею 60 лет на сегодняшний день и дальше я буду говорить вам вот о чем смотрите для того чтобы жить вот в таких условиях для того чтобы получать удовольствие от того что вы делаете для того чтобы вы достойно получали то чего хотите вам сколько бы образования вы не имели вам нужны действия но часто на да что там часто? В 99% люди не действуют, потому что у них есть установки, у них есть убеждения, у них есть страхи, опыты негативные, прошлые, установки социума. И люди сидят, суперские образования имеют и сидят на попе ровно, и не делают то, что другие уже сделали, и они ни капельки не лучше вас и получили уже вот этот класснючий результат, а вы все сидите. И вот смотрите, чем я отличаюсь от вас. Ну чем я хуже, чем я лучше? Да во многом я еще хуже многих из вас, потому что у многих из вас есть ресурс здоровья, у многих из вас есть ресурс молодость, у многих из вас есть знание компьютера, э, и пользование интернетом лучше. А я это делаю вот как-то так. Лишь бы, лишь бы, лишь бы как-то. Так вот, перехожу теперь к теме нашего более узкого сегодняшнего разговора. Это о путешествиях. Итак, почему путешествовать сегодня выгодно и на этом зарабатывать, строить бизнес в интернет? И почему сегодня вы это тоже можете сделать? Итак, смотрите сегодня вы знаете мир нестабильный и чем больше создается условий для качества жизни чем больше каким-то непонятным дядечкам я сейчас не буду называть политику сюда не буду впихивать да чем больше у нас появляется возможностей возможности интернета возможности еды возможности витаминов выздоровления обучения тем больше кому-то не хорошему, не буду сейчас ругаться, приходят в мысли о том, чтобы эту красоту у нас забрать. Это войны, это катаклизмы какие-то, это, это вот все, чтобы только людям дать стресс, чтобы они не жили по-людски. Так вот, в какой-то мере я даже им благодарна. И считается, что для того и существуют эти катаклизмы, чтобы люди не расслаблялись. Всевозможные войны, это тоже для того и существует, чтобы мы очищались и не расслабляли булки. Кто с этим согласен, напишите, пожалуйста. Так вот, Работая в системе, в системе вооруженных сил, я работала когда-то там и вообще в системе э, Советского Союза, в системе государственной, ты работаешь на систему. Ты не работаешь на себя. Ты являешься рабом этой системы. И на каком-то этапе это хорошо, на каком-то этапе это помогает, на каком-то этапе это дает тебе стабильность, это дает тебе зарплату, отпуск. Вот сейчас благодаря тому, что я служила в вооруженных силах, работала участвовала в боевых действиях, сейчас я имею пенсию, сейчас я э, уже многие годы нахожусь в саморазвитии. И я действительно благодарю вот наши вооруженные силы, наше государство, те трудности, которые я прошла, тех друзей, которые мне помогали, поддерживали меня. Я помню помню всех, кто меня сейчас слушает, поклон вам до самой земли. Помню, помню, помню, помню. И спасибо, что вы меня сейчас слушаете. Так вот, я сейчас много путешествую. Почему? Потому что я мечтала. Но было время, что я боялась мечтать даже. Было время, что я боялась даже подумать, что это возможно. Я думала, что ну, один раз поехать там куда-то в Турцию, в Египет, там еще куда-то в Испанию. Ну, у многих, наверное, тоже так. И обычно мы как делаем? Мы накапливаем деньги, собираем за, за год, потом мы едем куда-то отдыхать. Потом мы приезжаем, у многих эти деньги практически э, больше уходят, чем, чем мы планировали, да? эти деньги расходятся на отдых, на вот эти всякие наши плюшки-мушки, мы приезжаем и снова пашем, чтобы куда-то поехать. И у меня так было. но... Так как я хотела много путешествовать, а стала уже тренером, стала заниматься психологией, практической психологией, психологией развития, коучировать людей, поддерживать, вести их до результата, я, естественно, через себя проверяла, а как это все работает, те знания, те практические фишки, которые я получала в обучении. И я, естественно, стала смело мечтать, куда я хочу ездить. Я стала мечтать о том, что если другие могут проводить тренинги за границей, я тоже хочу, я тоже могу, и я тоже это буду делать, а чем я хуже? Я начала задумываться, а что такого даю людям вот здесь, вот сейчас, почему я не могу это сделать, заодно реализуя свои мечты в других странах. И я начала это записывать, и у меня стало это получаться. Я по два, три, четыре раза в год проводила тренинги в разных странах. Да, сначала это были небольшие группы, потом больше, больше, но я понимала, что это реально, что это можно. Дальше я поняла, что такое цена на, на отеле, дальше я начала понимать, что такое цена на самолеты, дальше я начала понимать, что такое сервис, что такое, когда у тебя деньги есть или когда у тебя все притык. И дальше я узнала, что оказывается, люди сегодня живут в интернет и они ищут себе выгодные варианты путешествий не все ищут тестур там и еще какую-то компанию потому что это людям страшно они поэтому покупают то что уже под рукой но оказывается весь цивилизованный мир давным-давно ищет сами себе люди ищут через интернет через booking через разные системы я тоже об этом узнала я начала дальше думать а как я могу это использовать и как только я задумалась, а вы знаете, что когда ум только подумает, как бы ты хотел, чтобы было, ты хочешь больше, я хочу больше путешествовать. Я хочу, чтобы это было выгоднее. Почему немцы, англичане, французы, почему они покупают за столько, а я там в 13-14 году покупала за столько. Я не могла этого понять, но мне было это интересно. Я, когда задается вопрос, ответы приходят. И вот я узнала о том, что сегодня, когда люди так много путешествовать любят, ищут себе где выгоднее, естественно, создается много конкурирующих компаний, которые дают людям возможности действительно купить быстрее, проще, накапливаются какие-то бонусы, Ты тебе... Платят за это деньги, потому что ты другим это показываешь. И там выгоды неимоверны. Ты можешь на этом строить бизнес, ты можешь просто зайти по моей реферальной ссылке, взять себе, там, выбрать себе дешевле, чем на букинге там, или на какой-то другой существующей уже цене в интернете. Ты можешь купить там, себе там, не знаю, отель, поездку, курорт, самолет, билеты купить на самолет. А так как ты зашел по моей реферальной ссылке, вы, ну, Ты сэкономил там 200, 300, 500 долларов, потому что там есть невероятные. Кстати, на февраль там я видела скриншот, 730, по-моему, долларов экономия <свёздят> в какой-то из отелей Египта. Я случайно там где-то лента проскакивала. Поэтому да, и ты зашел, взял на этой платформе, на моей, которую я сейчас пользуюсь и даю тебе ссылку, ты зашел, взял... Купил себе там тур, путевку, там отель, помондировку, или там отдыхать едешь, и на уикенд с любимой куда-то там, или там с семьей, неважно. И мне приходит вот эти 700, 500, или сколько ты сэкономил, мне компания за это платит. Почему? Потому что все уже продумано для того, чтобы люди других приглашали, потому что мы каждый клиент каждым клиентом сегодня дорожат и, и любая нормальная компания она стремится создать такие условия для людей чтобы они оставались уже твоим эм, постоянным клиентом поэтому я сегодня о чем хочу сказать за счет вот такой работы в которой я самой сама разобралась и сейчас зашла еще в один бизнес бизнес по партнерской программе это сетевой бизнес у нас это называется сетевой бизнес но это не столь важно сегодня все люди умные Ну те кто умный те кто не умные рекомендую поумнеть -по по погуглить так вот вы заходите приглашаете других я вас приглашаю еще кто-то приглашает мало того что мы пользуемся бесплатно дешево так нам еще за это и платят и чем больше этих людей приходят по вашей цепочке по вашей реферальной ссылке тем быстрее к вам приходит большее количество денег вы уже можете писать мемуары ловить рыбу вышивать крестиком, а ваш уже пассивный доход идет. Почему? Потому что люди ездили, ездят и будут ездить путешествовать. Понимаете? Какие бы кризисы, войны не были, люди все равно будут путешествовать. Почему? Потому что жизнь для того и дается, чтобы люди получали удовольствие и радость, чтобы они кайфовали. Потому что смысл этой жизни для радости. Поэтому многие люди боятся проходить какие-то первые трудности, чтобы эти радости получить, и они заходят в наркоту, они заходят в болезни, ну, прячутся от трудностей, они заходят в водочку, в сигареточки, чтобы получить удовольствие и кайф. А на самом деле тело ваше просит действовать, чтобы вы прошли определенные трудности и получили супер кайфище. Поэтому, когда... Я в свое время проходила много трудностей, и я не осознавала, для чего они мне эти трудности, но я смотрела, как это делают другие, и мне было стыдно, неловко, когда я там кого-то опозорю, команду опозорю, э, своих коллег, я старалась, мне было страшно, но я старалась. Зато потом я получала неимоверную радость. И я думаю, вы тоже, когда, например, у вас не получалось там, что-то, вы сделали такое усилие, там, вы учились си в школе, вам пятерку поставили, да. Или у вас там не получалось там, подкачать пресс, там на, на 2 сантиметра увеличить там, или уменьшить там, этот жир там, или так далее. Или вас, вы вас бежали, бежали, бежали, у вас вы устали, вы уже все, падаете, с ног валитесь. И тут последний рывок, и вы туу! Вы обогнали, вы дошли. Приятно? Вот так же во всем, человек просто обязан развиваться. Для того мы существуем здесь. поэтому. Сегодня бизнес на путешествиях – это круто, потому что это приятно, потому что это удовольствие, потому что это не просто туристы приехали, потратили э, там, отложенную сумму и уехали снова отрабатывать назад деньги. Это Бизнес, который вы приглашаете других людей, вот как я сейчас вас приглашаю, также вы будете это делать. И, и к вам люди будут приходить, просто приходить автоматически. Правильно, тут нужно да, марки, маркетинг хорошо выстроить, правильную воронку. Кстати, для тех, кто придет со мной в команду, я уже готовлю со своей командой. Для вас готовим дополнительный подарок. Это крутой подарок, потому что приглашать просто так людей, ты не, не замучаешься. Поэтому грамотно поставить рекламу, поставить туда уже готовую автоворонку через чат-бот, ну, как вы понимаете, это сегодня тренд. Поэтому сделать правильную воронку, чтобы к вам приходили люди, это я тоже вам дам. Поэтому почему сегодня, почему сегодня бизнес сетевой на партнерках, осознанный бизнес является Самым-самым-самым. Потому что вы можете создать на том продукте, который потребляют огромное количество людей, увеличить количество потребителей за счет вот этой реферальных ссылок. Таким образом, вы уже забудете, что вы когда-то вступили в эту компанию, а деньги вам будут идти, потому что за вами. То ваши реферальной ссылочки будут приходить, приходить, приходить. Вы кого-то пригласили, вас, ваши люди будут приглашать. И таким образом, вы строите себе пассивный да, ход. А я вам хочу радостную вещь сообщить, два варианта входа в эту компанию, 250 и 400 долларов, это закрытый туристический клуб путешественников, не туристов, а путешественников, потому что путешественники, это те, которые путешествуют и кайф ловят. Понимаете, это стиль жизни. А туристы это приехали, полежали, напились, нажрались, э, в их море э, покупали, они поехали, вывезли их на автобусе на какую-то экскурсию, они сели на автобус и уехали назад. Это туристы. А путешественники это те, которые путешествуют, развиваются, обучают детей, себя и просто живут. Так вот, в этот клуб, закрытый клуб путешественников по сути есть два варианта входа. 250 и 400 долларов. И... Э, Какие там особенности, подробности? Сегодня я выложила в, на своей ленте и в сторис подробное объяснение одного из наших партнеров, Николая Нова. Он просто, вот, просто простым языком объясняет, что и как там происходит, за счет чего вы получаете деньги, за счет чего вы путешествуете, за счет чего приходят деньги к вам, как вы там покупаете себе скидки, вам там показывают скриншоты. В общем, я еще не успела делать такую презентацию, поэтому есть партнеры, которые уже это сделали. Так вот, до 19 числа, то есть еще два дня, существует акция, промоушен, пакет, который стоит 400, вы можете попасть всего за 134 доллара. И вот таким образом, друзья, ваши мечты будут сбываться, если они, конечно, у вас есть, и вы записываете их. Таким образом, вы будете развиваться, показывать пример своим детям, наслаждаться и путешествовать. И отрывайтесь от рамочного мышления, от офисов, от работы на э, тех, кому вы выполняете их цели. Это сделала я когда-то, много лет назад. Я благодарна своим учителям, благодарна системе, которая долго меня зажимала. И в то же время, благодаря тому, что меня долго зажимали, это дало мне силу быстрее выбраться и э, получить какую-то закалку, что ли. Поэтому я сейчас делюсь с вами и рекомендую вам присоединиться ко мне, путешествовать, получать от этого деньги и просто поменять свою жизнь, ведь жизнь очень короткая. Живите сейчас, радуйтесь сейчас, потому что завтра, может быть, придется плакать, но опять же, плач – это рост, боль – это рост. Ну вот как-то так. Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, лайфкоуч, предприниматель. Сейчас я даже приостановила свою коучинговую работу, потому что хочу полностью вложить много сил и энергии, времени в то, чтобы сделать пассивный доход, пригласить своих единомышленников, которым тоже интересно путешествовать, кайфовать и просто жить. Поэтому сейчас я буду больше говорить о, о путешествиях и бизнесе на нем. Буду помогать вам как коуч убирать свои страхи, буду помогать вам как коуч быстрее строить этот бизнес. Поэтому вам в этом плане, скорее всего, повезет, потому что вы идете в команду коучу-психологу. Пока-пока, я вас люблю. И до встречи на наших путешествиях. Пока-пока.